Продается двухкомнатная квартира Вальгешева, всего 65 квадратных метров, жилая 32 квадратных метра. Дом с автономным отоплением. Расположена на втором этаже девятиэтажного панельного дома. В микрорайоне построен новый садик и шаговая доступность до школы. Компактный микрорайон. И развитая инфраструктура, шаговая доступность всех социально важных учреждений, имеется частный детский сад с английским уклоном и многое разнообразие детских секций, обилие парковочных мест и развитая транспортная развязка.